Привет, посетители психушки! Добро пожаловать на очередное видео. Тревога – это результат реакции борьбы или бегства в ответ на опасность. Часто ли вы испытываете тревогу? Хотя это нормально, чувствовать тревогу время от времени, оно может стать проблемой, если оно чрезмерно активно и возникает, несмотря на то, что вам не подвергаетесь реальной физической опасности, так как это может нарушить функционирование и качество вашей жизни. Некоторые из наиболее общих и распространенных симптомов являются бессонница, чрезмерная задумчивость и гипервентиляция. Но знаете ли вы, что существуют есть также некоторые симптомы, на которые часто не обращают внимания? Прежде чем мы начнем, мы хотели бы отметить, что это видео создано исключительно в образовательных целях и не предназначено для замены профессионального диагноза. Если вы подозреваете, что у вас может быть тревожное расстройство или любое психическое расстройство, мы настоятельно рекомендуем вам обратиться за помощью к квалифицированному специалиста в области психического здоровья. Первое. Проблемы с желудком. Часто ли у вас болит живот, когда вы нервничаете? Беспокойство имеет тесную связь с некоторыми проблемами желудка, поэтому часто возникает избыточное количество газов, вздутие живота и несварение желудка, когда нервничать или испытывать стресс. Более того, люди с определенными заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут обнаружить, что их симптомы усиливаются при тревоге. Здоровое питание и отказ от кофеина могут помочь уменьшить эти проблемы. Второе – забывчивость. Бывало ли у вас такое, что вы забывали, где находятся некоторые вещи, или теряете представление о том, что что вы должны делать? Когда вы находитесь в состоянии постоянного чрезмерных размышлений и беспокойства, вам может быть трудно сосредоточиться и упорядочить свои мысли. Отчасти это может быть приписывать самой тревоге, но также это может быть связано недостаток сна в результате тревожных симптомов. Номер три: Необычные боли и ломота. Знаете ли вы, что ваше беспокойство может повлиять на ваше физическое, так и на душевное состояние? Когда вы чувствуете себя особенно тревожно, вы можете заметить, что испытываете странные и болезненные ощущения, которые нельзя объяснить ни с каким заболеванием или несчастным случаем. Обычно это связано с мышечным напряжением, в результате реакции борьбы или бегства вашего тела, когда вы волнуетесь. Номер четыре. Сыпь и другие кожные заболевания. Чешется ли у вас кожа, когда вы испытываете стресс? Странный зуд, крапивница и другие виды сыпи могут быть связаны с беспокойством. Согласно статье 2019 года, статье Enlightened Solution, это происходит из-за повышения уровня кортизола и адреналина, что делает ваше тело более склонным к развитию этих состояний. Тем не менее, важно обратиться за помощью, если сыпь усиливается или сохраняется в течение длительное время, так как это может быть признаком чего-то другого. Номер пять. Чрезмерная сонливость. Сколько сна вы получаете каждую ночь? Наличие тревоги, когда вы находитесь в постоянном состоянии тревоги и беспокойства, может-может истощать и утомлять. В сочетании с тем, что, что беспокойство может затруднять сон, вы можете почувствовать себя усталость и постоянную сонливость. У вас будет меньше сил на то, чтобы заниматься любимыми делами и трудно получить столь необходимый вам отдых. Это истощение может в конечном итоге повлиять на другие сферы вашей жизни. Номер 6. Импульсивное поведение. Вы когда-нибудь замечали, что делаете то, что обычно не делаете? Поскольку тревога может привести ваши эмоции на пределе, это может заставить вас действовать импульсивные поступки. Вы можете наброситься на других и говорить необдуманные слова или обнаружить, что вы принимаете участвовать во вредных действиях, от которых вы обычно воздерживаетесь. В конечном счете, тревога может затруднить ясно мыслить и делает вас более нервным, чем обычно. И номер 7. Ощущение холода. Носите ли вы, как правило, куртку, куда бы вы ни пошли, даже если погода довольно теплая? Когда вы чувствуете себя особенно тревожно, вы можете заметить, что что вам холоднее, чем обычно. Это происходит потому, что реакция борьбы или реакция бегства может затруднить кровообращение, повышая температуру в холодную сторону. Особенно это касается пальцев рук и ног, поскольку именно в этих местах, где кровообращение затруднено. Знаете ли вы другие признаки, которые часто упускают из виду?